Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Советский крейсер 10 уровня Александр Невский Карта, ну, сейчас посмотрю, огненная земля, игрок Сейнт Бига Страшно. Александр Невский, конечно Ну, молодец надо, надо помогать союзным эсминцам при захвате точки Если бы они, конечно, еще эти точки захватывали Ну, а Кидзуки уже нет шансов Здесь никуда не денешься Даже РЛС-ку еще Невский не включал Да? Поставил дымы, не тут-то было Можно было, в принципе, РЛС-ку и не врубать Союзники и так Отстрелялись Да, конечно, иногда вот так близко к точке, когда подходишь, ну, в любом случае, да, рискуешь. Могут за это, конечно, наказать. Да, при этом, ну, блин, Симакадзе союзный даже и не подумал о том, чтобы на точку зайти. Вот и помогай после этого таким эсминцам. Это очень сильно, да, злит, бесит, ну, как хочешь. что называй, удается здесь из Сетполы вывести одну цитадельку, но это, конечно... Не линкор, да, Невский это у нас крейсер Легкий все-таки Там, по-моему, да, максимальный 4, там с небольшим тысяч Невский уже сам нанес Почти 20 тысяч урона получил ну, там, две с копейками Ну, почти три, ладно, не с копейками 1-1. Ну, Симакадзе, ну захвати ты точку, ну будь ты человеком, да? Он что-то ходит, крутится туда-сюда в разные стороны. Он уже должен был на точке находиться. Или он так сильно боялся Сиэтла? У Сиэтла уже там РЛС-ка, ну видно, что точно не достанет. У американских крейсеров сколько там? 9, ну 10, по-моему, километров РЛС работает. Здесь союзный Балтимор, у которого всего 22 единицы прочности. Включает он РЛС-ку. Зачем, непонятно, да? Ну или просто посмотреть, где там находится вражеский крейсер. Балтимор, ну что остается, да? Наверное, стоять, ждать, прятаться, пока хилка появится. Может, там еще не все поделено, можно немного прочности восстановить. Игрок играет достаточно агрессивно, но при этом, если посмотреть, у него стоит модуль на дальность. Что позволяет кидать на 22,1 километра. Да, советские корабли, как, ну, мне кажется, лучше, чем любые другие, позволяют как раз-таки играть на дальних дистанциях. Быстрые, быстрые снаряды проще брать и рассчитывать упреждения. Например, Александр Невский это один из любимых моих крейсеров в этой игре. Он хоть и легкий, но при этом все-таки, да, чувствуешь в бою на нем как на тяжелом. Калибр все-таки, да, 180 миллиметров позволяет и иногда даже легко разпробивать. Ну, не то чтобы, да, там прям цитадельки, ну, к примеру, тяжелые крейсера пробиваются на раз. Легкие, тем более. Со всех сторон просто Да, противники тут Опасно Союзники все далеко Если что, помогать некому ну, линкор там еще один идет Да что ж, так, не везет неудачные залпы. Там какие-то сквозняки, рикошеты. Еще один неудачный залп. Ну что, Леон там остановился. Теперь по Сиетлу. Ну, тут уже посерьезнее почти десяточка. Есть. Две цитадельки. Счет уже 3-1. Еще две цитадельки. Сетл, вот, ну да, идет. Раз получил, два получил. Ну, изменитый. Курс, так сказать, да, направление своего движения. Если по тебе уже видно, что пристрелялись, да, раз, два. Нет, продолжаем рельсоходить. Когда у него остается тысяча, он все-таки отворачивает. Сейчас остров там не позволяет. Добрать бы его, да? 13 тысяч по Кливленду. Опять две цитадельки. Еще один... Красавчик тоже. Как шел, так и идет. Он еще даже, да, доворачивает наоборот сюда, на Невского, чтобы ему поудобнее было стрелять. Там вражеское, смотрю, Невский. Сейчас будет тоже возможность парочку цитаделей из него вытащить. Прям красиво, хорошо идет. Сейчас. Есть, есть все удалось, красивый, да, уничтожить уже. одного противника. Первого в этом бою. А счет уже в общей сложности 4-4. Союзники, передаю координаты важной цели. Не получилось здесь из Невского выбить Хоть чего-то существенного Ну вот будет второй шанс Дистанцию войны 9 километров По-моему, сейчас будет до свидания Невск Сквозняки, сквозняки Даже такой маленький остров Здесь баллистика не позволяет Надо подальше откатиться Вот Хотел сказать, где, где цитадельки Вот они пошли, раз, два Нет, два, по-моему, еще не было Так, иногда хочется вот таких игроков да, Думаешь, сейчас я тебя накажу Так, Когда вот такие вот Бортами ходят там А не получается, не везет Сквозняки, будь они не ладно Поддержите по цели. Ну, там союзники по Невскому еще постреляли, остается у него там сопли просто, еще он походу горит, нет уже не союзники, горит, но по цели. недолго все равно он по-моему остался. По плеймуху поэтому нет прострела, но не позволяет наверное перекинуть. Равная, равная борьба, 6 в 6 остаются. Ну, то есть и счет получается 6 6, да? По половине команде нету. Мне кажется, надо брать повыше сейчас вот так низко, это снаряды будут попадать. Да, в борт, а фугасы, тем более такого маленького калибра. Вот, да, надо брать повыше, чтобы по надстройкам, тогда и пожары... Я, в принципе, я смотрю, этого игрока не надо учить играть. <laughs> Он. Еще и меня может чему-нибудь научить. По-моему, сейчас уже можно было на бронебой попробовать. пока как-то не особо. Ну, низковато, низковато все-таки игрок берет. Ну, сами видите, да, снаряды с непробитием. Потому что попадают в бор. Ну вот, все выше, выше, да, поднимается Прицел. По-моему, опять низковато. Да, 16 не пробите, ну. Есть, бен, удалось бен, его бен, заковырять. Ну, можно бен, было, бен, конечно, и быстрее. Все-таки немного неправильный игрок <с> целился, я <saves> бы сказал. Фугасами мы выцеливаем. Надстройки мелким калибром... Бронебойными снарядами Также выцеливаются надстройки Ну, по борт, потому что не пробить просто Да, смысл ну, Сейчас видно было Сколько, Какое большое количество было непробитий да? При этом, если бы попадать в надстройки То картина была бы совсем другой Большинство снарядов заходило бы с пробитием Потому что все-таки 180 миллиметров. Это не какой-нибудь эсминец У которого, да Ну, или легкий крейсер другой нации Кажется, из легких крейсеров ну, я точно не уверен, но по крайней мере один из лидеров по калибру. Ну, если считать, как бы, да, десятки кораблей. Ну, все корабли в игре помнить, конечно же, нереально. Так, по-моему, тут минус сетл. Нет, союзники из-под носа просто. Украли. Да и при этом все по точкам преимущество у противников, да, по очкам команда пока ведет, но точечку бы захватить не мешало, потому что неизвестно, как дальше будут развиваться. Сейчас минус один союзник и минус два и все, противник впереди. Ну тут наоборот минус вражеский эсминец. В такой ситуации, ну, тоже вот, да, ошибку вражеские СМИ не сделают. Надо играть как более осторожно, да, видишь, у, там, у одной команды преимущество по кораблям, зато у другой преимущество по точкам. Надо, так сказать, уходить в защиту. Тут вон союзный линкор, я смотрю, выхватил неплохо. Мне кажется, у него был гораздо больше прочности, когда я в прошлый раз в кадр попадал. рановато я смотрю, игрок. Торпеды отправил. Насколько я знаю, у Невского 8-километров. А, ну он на миникарте, если посмотреть, да, видно. Да, 8-километровки. Есть поддержка. А вот сейчас самое время отправлять торпеды. Там еще, смотрю, союзный линкор немецкий тоже торпеды успел отправить. Не знаю, вот интересно сможет? Нет, Марко Пола пробить. Нет, ну Все-таки калибр малова. Отворачивает, отворачивает марко пола от торпед. Переходит игрок на фугасные снаряды. Не ну, получается его никак поджечь, а белого урона нету. Ну, вылетает там, да, через раз, через три какие-то цифры. Ну, ну, выше, выше надо брать. Да что ж ты делаешь? Ну, все-таки хотя бы повезло. Пожар. Загорелся пожар. Ну, вот опять то, про что я уже сколько раз говорил. А очень много не пробить из-за того, что снаряды все-таки летят в борт. Ну, возьми ты чуть повыше и будет больше урона. Я, Ну, ладно. Все хорошо, что хорошо заканчивается. до конца боя. Пять в два остаются. Но ну, противников, я думаю, тут уже, по-моему, шансов никаких нет. Следующий форк сейчас отправится. Наверное, Магами еще зарабатывает игрок медаль в основной калибр. В общем, всем спасибо за внимание. Не забываем подписываемся на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока. Крейсер врага -пока. потоплен. Пожарная тревога. Как победе.